У меня, как всегда, депрессия. Вернул камень кролика, но мне пришлось его оставить в другом измерении. Тики, тр... давай. Пойду на патру. А, Да. Привет. Что случилось? Так, пойду коллегу. Подожди, перевоплощение. Тебе надо уезжать отсюда. А шкатулка, ну как я без тебя? Я думал ты мне поможешь со своими талисманами. лка палкой. Ага. Ты мне что, все собрался дать? А, типа теперь я буду хранился Ну ладно, Вика, тебя же Вика вроде забудли как. Ладно. Да, привет. Погоди. Новый, новенький но, Ля -ля -ля. Там, там... Там <свят> такой, а кто у тебя был? Вика? Нет, никого не было. Ты видишь, Вика, здесь нет. Я просто слышу, Вика заходила. Тебе ну, показалось, даже... тебе показалось. Она дома а, да. сидит хотя бы. Вика, нет, она же вроде как переехала. В смысле она переехала? А Че это дом значит? Все, она его продает. В смысле? Ладно, я сейчас не в состоянии гулять, или что-то типа у меня депрессия. Ну ладно. Депрессия, значит, окей. Okay. Давай. Есть, да, депрессия, время выбирать что я, хотел, что я хотел? А, точно, покушать нормально. Эх, может О, быть, бражник, монаршник, или... где же ты? Давай, я, я готов с тобой сразиться. Нет, ты надоел уже, ты мне по городу, ты забрал мне все ко мне чудес, ты мне уже, ты мне все забрал. Все, что мне так было дорого, ты забрал. Теперь еще и... Еще хуже. Еще хуже. Где ты, монарх? Клеверах. Где ты? елки палки Ладно. Монарх, ли... Клеверах, где ты? Санта Клеверах. Что тебе? Годи... Где ты? Тебя, на... тебя налетит такому уже. Потихонечку летит. Где? Я вернул камень через кролика. Ну, подумаешь, у меня пропали все кольца из-за того, что меня дали, чтобы я вернул камень через кролика. Я заберу у тебя остальные телесны. Где спасибо, ты? Вот тут перед тобой. Ну что ты, гаденыш! Супер дай... шанс! Костюм видно поменял. Ну, у меня... Да, это прокачка. Что тебе надо? Вот, что тебе надо? Вот зачем тебе мой По талисман? Талисман? Я вот это... Бесишь меня просто. Из-за тебя все проблемы. Сделать. Отдай а мне талисман. талисман. Нет. Отдай а ты мне талисман. У меня как раз талисман котика есть, а только твой. Чё тут? Откуда у тебя талисман кота? Ну, вообще скопированный. Ну ладно, ну бывает. Сбежал, гадюныш. Ну, ладно, с тобой все равно нечего решать. Ты мне все равно их не вернешь. Вот, с... вот какой же ты бессовестный. Вниз. Вниз, я внизу и че. Чего ты светишься? О, время. Сопротивление. Вот, давай ты мне просто дашь все талисманы, и все. И мы будем друзьями. Вообще, что ты такое злое? У тебя че? Депрессия? Ну и все, я пошел пока. Ну и все. Ай! Тихий. Барк! Тебе, моя... Да не ты! Опа. Да! Здрасьте. Что тебе от меня надо? Да. Талисман! Гони талисмана! Да иди ты в баню со своими талисманами! А Там ты... ты, ували в баню! Да мои талисманы! Вообще да, к, должен... к вами должны истощ... к вами истощены. Ты их кормишь хотя бы? Да. Они у меня накомились. Я почти всегда, когда вот это. Да, да, да. При... после при использовании твоей силы к вами истощаются. Мне нужно перезарядить камень чудес. Он не дает мне перезарядить его. Не забывай, ты не сможешь от меня сбежать. У меня есть бар. А, ты ты там девушка? Ладно. Пойдут кого-то, а помню, в селе, например. Да-да-да, иди, иди. Тики, давай. Я, перез... Я бы серьезно перезарядила комментарий. Привет. Привет. Перевод, счастье Это факт. Мы проиграли. Я тебе отрекаюсь. Пойду, переоденусь хотя бы для приличия. Почему талисман все равно не Давай. Талисман все Давай. Тот водитель, с которого хочешь, чтобы я захватил талисман для тебя, кредит ты в одну баню. Все. Идите, Последний мой патруль, и я больше не хочу быть. Я потерял все камни чудес. Мистер Бак, иди сюда, мне надо с тобой поговорить. Опять тебе что-то от меня надо? Да что случилось? Ты Где? Очень надо, я сейчас. У тебя же есть кольцо твое тупорылое. Бак, твоя сила теперь моя. Ой, извините, мадам. Космация. Нура, я отвлекаюсь от тебя. Ой. Uh... Мне задолбал вот этот, тот башник, который хотел вот это, типа, талисманы, чтобы я забрал все талисманы, которые нужны. особенно вот это. Все, до свидания. Uh... Моя депрессия ушла. Что-то было. А может, может быть, в них какая-то прослушка? <соспит> Перевоплощаюсь. Куассан прикольно. Трансформация. Okay, Это улучшение. А можешь этот Лид? Это не просто Куассан. Спасибо. Так. Это... Что-то вообще не по-моему плану. И воплощение. я свободен. От этого долбаного настоящего грашника. Пошел. По своим делам будет сам виноват. Хм. Ладно. Может, это сон? Ущипните меня. Ладно, может он и правду хочется добрым. Я верю ему, но буду держать... В... Ах, как, как, как, как... Ах, нехороший я ма... А, все даже... вернули. Надо вот это. Надо в клан ничего освободить. Ладно, буду думать, как их переплавить. А, кольца сами по себе переплавились. Скорее всего, это в связи с тем, то что кто-то освободил к вами. Ладно. Нора, прийти паутину. Так, мне нужно трансформироваться. Нора, прийти паутину. Я вернула камень кролика, но. Ладно. Нора, перестань принести паутину. Прячься. Ладно. Значит, значит, я могу. Если я талисманы, я посмотрела, они находятся без никакого прослушивания и так далее. Это настоящий человек просто очень хороший человек. Как крайней мере, странно не звучало бы. Так, ладно. Белбаные бы клетки к вами. Опять их надо очищать. Скажу пока талисман. Паука. попугаем даже сюда так ладно еще одну, еще одну вещь делать а что